Друзья, в ближайших видео я начну вам показывать клинические случаи и рассказывать о том, что же можно сделать в данной конкретной ситуации. Может быть, какая-то ситуация будет похожа на вашу, тогда вам будет легче принять решение о том, что делать и к кому обращаться. Мы видим, что в данной ситуации у пациента есть пигментация или дисколорация, или изменение цвета или одного из центральных зубов верхней челюсти также может быть изменен цвет соседних зубов, и также несколько и отличается от соседних зубов один из зубов на нижней челюсти. Причиной этому может быть несколько. Причина может быть в том, что какие могут быть причины? Расскажите, какие я прошу прощения за эти технические накладки, в кадр постепенно люди... Причиной может быть несколько. Причина может быть в том, что Зуб был ранее пролечен анодонтически, то есть у него был запомпирован канал, и это привело к изменению цвета, если использовались технологии, которые практиковались ранее, да, в, не, не сейчас в стоматологии. Это первое. Второе, может быть, у зуба была травма. И третье, зуб мог быть элементарно восстановлен композитным материалом, как это произошло здесь, и после реставрации... Э было заметно, что он отличается от остальных зубов. Что же делать в этом случае? В этом случае есть несколько вариантов. Первый вариант – попробовать провести внутрикоронковое отбеливание, так называемое, которое в половине примерно случаев даст очень хороший и стойкий результат. Второе – заменить реставрацию композитную на реставрацию более подходящую по цвету. И третье – изготовить на эти зубы какие-либо ортопедические конструкции. Но в данном случае, учитывая, что зубы восстановлены пломбировочным материалом, мы можем говорить только о коронках. Либо о коронках полных, либо о коронках так называемых трехчетвертых. Основная суть будет заключаться в том, что коронка перекрывает полностью всю культуру зуба, тем самым выравнивая цвет между соседними зубами. Это один из методов, который в этом случае как раз таки и будет использован. Анализируя фотографии пациентов, а я напомню, что мы делаем их каждый раз на консультации, можно также заметить, что у пациента есть дефект ломбы. Это можно заметить и в полости рта, не делая фотографии, безусловно. Но фотография дает нам возможность визуально показать пациенту и сделать вот таким же участником принятия, составления плана лечения, каким является доктор. Конечно, это тоже требует лечения. В следующем видео расскажу вам еще об одной какой-то интересной клинической ситуации. Вы же задавайте мне, пожалуйста, свои вопросы, как это вы делаете сейчас, я с огромным удовольствием буду на них отвечать.